Всем привет! Сегодня я снимаю казино, так как на прошлом видеоролике вы набрали 50 лайков. Спасибо вам огромное за большую активность э, на канале, а также попрошу набрать на данном видеоролике тоже 50 лайков и также будет следующая серия по казино. Надеюсь, что, что в казино будут люди. Ну и всем приятного просмотра. По 130 мы кинем пятихатку сразу сходу и ничья. А, ребят у нас с собой сегодня 9 миллионов рублей и надеюсь то что у нас получится что то поднять. играем еще давайте блин ребят а -а -а, активнее пожалуйста сюда давайте Ха, отлично отлично просто да прикольно Ну хотя бы далее 4000 за выполнение ежедневной миссии вот так четверка выпала, блин, вот вообще не везет, вообще не везет, вот как так вот, ребят, камбэк, Мигив, мои бабло, а, спасибо, спасибо, а, двоечка у нас выпала, счастлив опять мы, не... а, чё то не, не, не, не, заходит, ребят, всё по новой. 50 тысяч рублей мыслили... Нет, ребят, камбэк так тоже не пойдет. А, мыслили. <плес> так, 50 <плес> минус. Отлично, щелк вскрылся. 160 плюс. Ой, блин, отличное начало. Отлично, отлично. Так. Mm -hmm. Ну что же, кто же нет? С 30-м давайте кинем 2000. А, минус 5000 кидайте Плюс Просто easy В <свес> итоге играю 50 тысяч, счастливая Так, 45 тысяч Чел кидает, минус В мы кинем 500 Так, плюс 500 тысяч Ребят, а если вы накинули мне 1,5 ляма Танила, ты жду крейзи. <свес> так, 50 тысяч Плюс 35 минус, 50 минус, о, прекрасно, прекрасно, 100 тысяч рублей. Страшно, очень страшно, ничья, ребят. Ага, вот так. Я в шоке, ребят, я в шоке. Плюс миллион рублей за эту серию. Вот так вот, ребят, учитесь, подняла миллион рублей и спокойно ушла. Ну, а я надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Напоминаю, набираем 50 лайков, сразу же выходит третья серия. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.